Коллеги, доброе утро. Давайте начнем нашу работу. Сегодня у нас на седании присутствует 12 членов комиссии, которые вам имеются, предлагают идти в провестки дня. Проект повестки, коллеги есть у вас на руках. А какие есть вопросы, предложения по повестке дня? И, и тогда, если таких предложений нет, то за то, чтобы подтвердить сегодняшнюю повестку дня, чтобы голосовать вас против, приняты единогласно. Олег Первый вопрос поездки дня освобождение освобождении от обязанности членов территориальной избирательной комиссии номер один и течение срока полномочий. Такой говорит Олег вот это, Пожалуйста. Дмитрий член против Спасибо большое. Другие вопросы? Которые... Если вопрос нет, я поставил данный проект на голосование, Кто за представленный проект. Кто против? Кто против, вы за. Вы за. Второй вопрос. На членов комиссии номер один, по отношению к поскольку мы только что собрали членов комиссии назначенного по обязательной партийной плоти, будет принять в этом от партии России спасибо большое, если вопросов нет, тогда благодарю за представленный проект, кто знает решение, прошу вас забывать, Против, их поддержал, Департамент вопросов повестки дня высокого уровня готовности сегодня предъявлены критические 14 голоса, и в течение срока полномочий, от которого я отрекся, мы также, чем не начинаем, выдвинутая партия Россия, России выставила властным чиновникам при помощи заявления, начиная с того, как Бабушка а то есть, -то на тот комиссии, вопрос. Если вопросов нет, поставить на голосование. кто за данное решение пожалуйста. Кто против? Сдержался? Следующий вопрос, по есть четвертый, членов территориальной комиссии, 14, голоса. Так вот, это пожалуйста. Можем, них, только что мы говорим, но у 14 и вам Романа Эрненстовича. На месте, я на на Сыновна, которая что касается места освобожденного Романом Это возрождение, работающие апарату 15, новое региональное России Смотрите, как вопросы. Если кто за проект, чтобы голосовать против за комиссии подписывалось представление о в отношении законодательства о выборах. Доклады вот, Виктория пожалуйста. Мужчина, коллеги, ст. 26 федерального законодательства и законодательства о прав установлено наградо общее полномочие Японии судей Российской Федерации управлять в окружающие органы представления о пресечении в отношении законодательства выборах, получать в отношении у нас сложился ранее подход, согласно которому такие представления подписывают председатель заместитель председатель санкт петербургской избирательной комиссии. В связи с чем, требуется, соответственно, председатель замещения, полномочия не объявить. Спасибо. Коллеги, вопрос, пожалуйста. нет. Вопрос в течение каких-либо противоправных действий, все очень актуально. Стоит большая работа, поэтому это очень важный вопрос. Кто готовы какая перейти в голосование, если других предложений нет, Кто за то, чтобы кто а, Кто за то, кто против, в данном комиссии по деятельности по пресечению и коммуникационных сетях в том числе выборов и референдумов. Уважаемые коллеги, Голубин. 23 для законодательства Горрития, в информационных защите информации, когда специальные полномочия в части распространения в сети интернета агитации, а, предлагается недели по, по самим, Также если вопросов нет, уважаемые главы представлены проекта, кто, кто принято вопросы. Вопрос по об составлению протоколов от, от административных правонарушений, Предлагается делить полномочий по составлению такого в оборудованиях, в той части, в которой их составляют члены избирательных комиссий, Алистерина Викторовна, в секретаре комиссии, и меня и Владимира Санченко-Михабарева, с учетом имеющихся знаний и полгутан. Я Полагаю, что те общинных комиссий, когда оборудования полномочий вполне достаточно, они тоже будут в Вопросы, предложения. Если вопросы, предложения, тогда, я я Вопросы о контроля санкт комиссии за использованием регионального прагмента Государства от организационной системы Российской Федерации «Губа». Докладываю Екатерину Викторовну. Отставьте вам, пожалуйста. Дорогие коллеги, проектное решение предлагает внести изменение в обновлении Санкт-Петербургской избирательной комиссии о группе контроля за использованием регионального прагмента «ГАС-Выбор». следующий состав группы контроля. Вот я Павел Академович Брюсов, Андрей Викторович, Костенко Денисович, Костенко Сергеевич Юрьевич, Николай Тарасов Павел Анатольевич. Прошу Если вопросов нет, тогда После следует... группе Настоящая группы, Екатерина Надежда, на вопрос. Если вопрос нет, то, что дело за адресом проект, то, за проект выгназался, и не будет. Десятый вопрос. А Поехали в ТВ. решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от октября 2017 года, в год, в комиссии избирательной комиссии. о по в связи с что в Последние триста закрепить, чтобы не постоянно осмотреть, как это возможно, вузы будут предлагать нам специалистов, которых защищают возможность принять. Ну и кроме того, всегда в комитетам, комиссии аппарата, в котором пришло вопрос. если вопросов нет, тогда решения Комиссия что предлагается предупреждает состав комиссия. комиссии по предельному на обращение комиссии. Сейчас на же комиссия проводит конкурс к Мы также включить представителей ранжикс и также, значит, тут он принимает часть представителей другого подразделения аппарата, постоянный состав приложения. Спасибо большое, коллеги. Есть ли вопросы, коллеги, по приложению? Если вопросов предложений нет, тогда я бы хотел сразу это кто против? Задержался. Мы повестку дня. Все вопросы рассмотрены. Спасибо, за